Здравствуйте, меня зовут Ольвира Будаева, я массажист и преподаватель тайского массажа. И сегодня я расскажу о том, что такое боль, как она возникает, какие сейчас возможные методы даже не лечения, но, да, наверное, методы лечения это самой боли, и что мы вообще на данный момент о хронической боли знаем. Поднимите, пожалуйста, руки, кто когда-нибудь испытывал необъяснимую боль в спине и шее, например. Хорошо, я вижу. Ну, Могу сказать, что вы не одиноки. Вот это отчет ВОЗ за 2012 год. Такой показатель, как Yes, loss due to disability. Это годы, потерянные на жизни с заболеванием. Там, собственно, Боль в спине и шее занимает второе место после депрессивных расстройств и крадет она всего 53,8 миллионов лет жизни в принципе у человечества или 761 тысячу лет жизни на 100 тысяч человек каждый год. Так что же такое боль, в принципе? Долгое время господствовала теория по Декарту, что все довольно просто – ткани повреждаются, а... Рецепторы передают сигнал в головной мозг, головной мозг интерпретирует этот сигнал и выдает боль. такую, какую, какая равна примерно повреждению, и все в порядке. Но на самом деле все несколько сложнее. Я хочу это проиллюстрировать примером профессора Мира Моузли, который исследует как раз-таки науку о боли. Он профессор неврологии и заведующий кафедрой физиотерапии в Университете Южной Австралии. И в своих лекциях он обычно, в своей лекции он обычно Начинается с примера, как он как-то прогуливался, чтобы искупаться к реке, и что-то коснулось внутренней стороны его лодыжки. И затем что произошло? Рецепторы подали сигнал, что что-то коснулось внутренней стороны твоей лодыжки. Мозг, что происходит? Мозг интерпретирует сигнал, кора головного мозга обращается к прошлому опыту. Да, знаешь, в принципе, ты все детство бегал по колючкам, с тобой все было в порядке. Заби и забудь. Он, он про это Воздействие сразу же был, пошел искупался, вышел из этой реки, и следующие три дня совершенно не помнит, у него была высокая температура, постоянно рвало, все плохо, потому что это был укус сетчатой коричневой змеи. Причем яд этой змеи это достаточно сильный нейротоксин, и в принципе на нотоцепра, на рецепторы боли, был очень довольно-таки суровый сигнал подавался. Через полгода после этого случая, опять же, Мозли прогуливался на природе со своим другом, что-то снова коснулось внутренней стороны его лодыжки, он грязно выругался, собственно, длилась, испытал сильнейшую болевую агонию, которая ему показалась длящейся несколько минут, на самом деле это была пара секунд, пока не посмотрели, что там, потому что, опять же, рецепторы подали сигнал, что такое мозг, тебя коснулись, коснулись ли твоей лодыжки, что происходит? Да, такое было уже. Я в тот раз чуть не умер, паника. И потом посмотрели, что происходит, а это была всего лишь царапина от колючки. Так вот, что, мы можем, что нам показывает этот пример? Боль – это не просто какой-то четкий сигнал о повреждении ткани. Боль – это совокупный опыт, который нам показывает наш мозг, исходя из того, как он, насколько опасно или безопасно он оценивает ситуацию. Так как по факту боль – это защитный механизм, который призван нас убраться из того места, где нам причинили боль, например, или еще что-то сделать, чтобы эта самая боль прекратилась, а защищаться нужно от каких-то опасных явлений. И э, есть несколько экспериментов, которые показывают... Э, что более, восприятие боли очень сильно зависит от контекста, например. Вот это клинические способы вообще в принципе измерять, как клиент чувствует как пациент чувствует боль. Это есть оценка шкалы от 1 до 10, что вот назовите нас на какую цифру вам больно, например, или по выражению лица или по описанию интенсивности, еще есть большие опросники, есть сканирование мозга- это скорее вспомогательная методика, потому что там несколько все сложнее. И, собственно, это вот эксперимент, который провел Мозли у себя в лаборатории, когда добровольцам испытуемым к ним прикасались холодные пластины, достаточно сурово холодные пластины, минус 21 градус, и показывали либо кружок голубого света, либо кружок красного света. И при этом субъективные ощущения их отличались достаточно... Конкретно, когда при красном свете боль увеличивалась в сторону десяточки, при голомом свете это было где-то в районе пяти, например. Тут же Мозли проводил эксперимент с мазохистами, когда их кололи горячей иглой, и зачитывался текст, что... Колят горячей иглой и так далее, так далее, так далее. В первом случае текст зачитывал исследователь, во втором случае текст зачитывал госпожа. И субъективная интерпретация первого стимула была как болезненная, а второго стимула как приятная, хотя укол был совершенно одинаковый. Поэтому мазохисты любят не столько боль, сколько боль в каком-то определенном контексте скорее. Так вот, от чего зависит восприятие боли? Это не просто телефон, который транслирует в мозг сигнал, и мозг его интерпретирует. Нет, это боль зависит от прошлого опыта, от ваших ожиданий от этой боли, от того, в каком человек находится настроение, настроении, тревога, депрессия. Они очень сильно подкручивают ручку боли от, не знаю, от недостатка сна, от качества жизни, в принципе, от уровня стресса от нейрохимических и структурных изменений в самом мозге и прочее, прочее, прочее. А что такое в принципе боль? По определению международной ассоциации это неприятное ощущение, эмоциональное переживание, связанное с действительными или возможными повреждениями тканей или описывания в терминах такого повреждения. То есть уже по официальному определению боль это не просто какой-то конкретный сигнал и повреждении ткани, боль это в том числе эмоциональный ответ на этот сигнал. Выделяют, ну, даже не Три вида боли. Выделяют два вида боли, как нацизептивная боль, которая возникает именно при повреждении ткани. Вы порезали палец или какие-то внутренние изменения произошли, и тоже внутренние органы об этом сигнализируют. Это нейропатическая боль, когда повреждается сама нервная ткань, как, например, при рассеянном склерозе. Сазептивная боль отличается локализация, то есть она локализованная, пульсирующая, обычно проходит после заживления самого повреждения. Нейропатическая боль скорее хронического характера и описывается в терминах онемения, жжения, покалывания и тому подобных вещей. Третий вид боли разные исследователи выделяют по-разному, то есть это можно, наз... можно выделить психогенную боль, которая, где нет каких-то конкретных повреждений ни, нейро... ни нервной ткани, ни ткани самого организма есть повышенный стресс, какие-то психологические заболевания, которые ассоциируют боль. Это обычно такая очень хроническая и очень рассеянная боль, когда болит все. Также могут выделять функциональную боль, которая схожа с психогенной, могут выделять феномен центральной сенситизации, про который я сейчас подробнее расскажу. Что такое центральная синтетизация, либо дисфункциональная боль? Это, собственно, усиление импульсации ЦНС, когда тело начинает, когда мозг начинает выдавать гиперчувствительность к боли. Характеризуется такими вещами, как аладиния и гипералгезия много страшных терминов под конец дня. Но, собственно, алладиния это когда. Когда боль, стимул, который в норме не является болевым, внезапно становится болезненным, а гипералгезия, когда стимул, который, ну легкая боль такая, она но в норме, но легкая боль, то в при гипералгезии становится чрезмерно болезненным. Впрочем, Центральная синтетизация, ее выделяют иногда как отдельный вид боли, иногда как нейропатическая боль, как повреждение нервной системы. Способы лечения бывают разные и не очень понятно, из-за чего она возникает. То есть там довольно много факторов, возможно, какие-то генетические, какие-то биохимические и... Требует дальнейших исследований, как многие вещи в медицине. Например, фибромиалгия, ее относят к центральной сенситизации. Фибромиалгия — это распространенный синдром мышечной боли, когда вот реально болит все, и при этом особых повреждений у пациента не находят, например. При остеартрозах, при болях поясницы довольно часто именно феноменом центральной статизации объясняется сила этого самого болевого стимула. Почему? Никто за человека боль его почувствовать не может. И, соответственно, нельзя сказать человеку, насколько адекватна его боль тому повреждению, которое с ним есть. Есть такой феномен гиперакузии, когда все звуки человеку кажутся слишком громкими, хотя это на самом деле не так. Гиперакузию можно корректировать способом долгое время калиброваться об других людей и спрашивать, что вот скажи, пожалуйста, мне сейчас этот звук кажется громким. Я прав или нет? Или это нормальный уровень звука? И постепенно такие Таким образом переучивается, что какой уровень звука нормальный, какой нет. Мозг понимает, что ситуация безопасная, и гиперакузия сходит на нет. С центральной ситуацией, когда повышенная именно чувствительность к боли, сложнее, потому что непонятно, адекватно ваша боль или нет. И при этом какие-то дополнительные болевые стимулы еще сильнее усиливают эту центральную синтезизацию, и получается такой порочный круг. То есть порочный круг может возникнуть, когда человеку больно, он не может спать, недостаток сна также вызывает боль, и боль вызывает недостаток сна и прочее, он прибегает к все более дорогостоящим методам лечения, некоторые из методов лечения очень болезненные, боль все усиливается, и, собственно, все плохо. Соответственно, что же делать? Можно повышать уровень безопасности. То есть во многом за счет этого, скорее всего, помогает массаж, например, когда массажные терапевты считают, что поглаживание, приятное ощущение, прочит такой бонус к массажу. А на самом деле мы должны так сурово лечить, потому что мы же, ну не знаю, мы целители, я не очень в курсе, как это на самом деле обычно называют, но тем не менее во многом массаж действует как раз за счет того, что это дополнительный сенсорный опыт, это, сенсорно, это безопасные условия, сенсорный опыт приятный, если не делать болезненные массажи. И благодаря этому мозг успокаивается, понимая, что более безопасна ситуации, и таким образом постепенно уровень боли становится более адекватным. Но массаж — это не самый эффективный метод, но за счет этого он может работать. Например. Также, исходя из этого, в медицине есть опорно-двигательного аппарата есть одна довольно существенная проблема, которую выделяет Пол Инграм. Это научный журналист, который долгое время пишет про боли и бывший массажный практик с десятилетним, кажется, опытом практики. Эта проблема называется структурализм. Ну, вообще структурализм — это это философское сечение, но сейчас мы об этом не будем. Структурализм по полуингрому — это концентрация на биомеханических причинах боли в опорном двигательном аппарате. Это вроде, да у вас особенно ноги разной длины, чего вы хотите. У вас поза неправильная, вы в ней сидите, да в чем дело. У вас разрушение хрящей, искривление позвоночника, да у вас толстый хондроз, дегенеративные изменения и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть все то, чему любят приписывать болевые симптомы пациентов. Но как исходя из вышесказанного, это не совсем так. Да, биомеханические причины боли, они, безусловно, существуют, но нет прямой зависимости, например, между тем, что видно на МРТ, генеративные изменения позвоночника на МРТ и тем, что человек испытывает. Да, есть корреляция, что те, у кого больше этих изменений на МРТ, они чаще страдают от боли, но нет прямой зависимости. Есть люди с идеальным МРТ, у которых все болит, и наоборот, люди, у которых все плохо на МРТ, но они себя совершенно прекрасно чувствуют. Поэтому не стоит игнорировать в том числе психосоциальные факторы, вызывающие боль, контекст, который вызывает боль и прочее-прочее. Так что же, собственно, делать? Вот это из файзеровской методички для врачей-неврологов какие вообще существуют методики лечения хронической боли. Разнообразные, что я могу сказать. Это и гигиена сна, это обучение, что наверное, на этой конференции стоит сказать, образование уменьшает количество боли. То есть если вы знаете, как именно работает ваш мозг, как именно работает боль, вы этого уже не боитесь, тревога уменьшается, и это правда снижает уровень боли. Например, очень хорошо себя зарекомендовала такая так называемая когнитивно-функциональная терапия. Это совместное исследование норвежских и австралийских ученых, когда оно требует еще дополнительных исследований, но тем не менее 62 человека тестировали с хронической болью тестировались на в протяжении года и их обучали Анализировали их поведение, установки, убеждения, страхи, К каждому был индивидуальный подход, анализировали двигательные паттерны движения и прочее подобное. И эта терапия за год показала лучшие результаты, чем контрольная группа, которая просто занималась мануальной терапией и физическими упражнениями, без анализа того, что с ними происходит, и без контроля пациентов, без вовлечения пациентов в процесс лечения. Но, собственно, тоже из той же методички, что различные методы лечения упоминаются в рекомендациях, но нет универсально рекомендуемого метода. Соответственно, про фармакологию я вообще не говорю, я не врач и не могу вообще, в принципе касаться этой темы. Так что боль — это очень сложно, это совокупный комплекс факторов, и боль… И то, что боль создает наш мозг, совершенно не значит, что это все психосоматика, все у вас в голове, все болезни от нервов и прочее, прочее. Нет. Это не все в вашей голове. Вы не можете лечить хроническую боль силой мысли. Лечение хронической боли с помощью мозга — это не терьер. Вы не можете его надрессировать, что ну, это мой мозг, он там что-то делает, я, наверное, буду позитивно думать, и все станет хорошо. И я думаю, завтра про это Сергей Белков и Алиса Кузнецова будут рассказывать в какой-то мере. И про Проблема лечения хронической боли, она очень сложная, она комплексная, ведутся различные исследования, и какого-то универсального метода для всех людей не существует. Но при этом из более-менее безопасных и иногда действующих методик все, наверное, уже очень устали под конец дня, можете все потянуться. Да, давайте, да. Так как длительное зависание в неудобной позе сигнализирует о том, что ну, все клетки нашего организма должны двигаться для того, чтобы жить. И мозг тоже чувствует опасность, если мы как-то долго не двигаемся. И можем немножко подышать. Я сейчас положу микрофон и покажу упражнение. Так что, собственно, упражнение, когда будут раскрываться локти, будет вдох. Когда мы будем собирать локти к животу, будет выдох. И, надеюсь, меня всем хорошо вид видно, и давайте попробуем это сделать. Сейчас мы поговорили о том, что такое боль, какие боли вообще выделяют, какие могут быть методики лечения хронической боли. Я очень благодарна всем тем, кто остался на мою лекцию. Большое спасибо, что пришли, дослушали до конца, поучаствовали в моих интерактивах. Собственно, если остались какие-то вопросы, вы можете мне писать в Facebook или ВКонтакт. Я вам могу, я могу список, скинуть список статей, на которые ориентировалась, список литературы, список сайтов, презентацию, все что угодно. И спасибо за внимание. Здравствуйте. Очень интересная лекция. А У меня такой вопрос. Может ли реакция на боль зависеть как-то от генетического набора? Я здесь. То есть, например, а -а -а. Я, смотрю, я смотрела видео, как, например, в Африке черная женщина, папуаска, сидит в листьях, рожает ребенка, она его вывалила, завернула в лист и пошла по своим делам. Либо, как рожает белая женщина, они умирают, а потом у них там революционный период, 7 дней длится, и для каждой это вообще огромное душевное переживание и так далее. Может ли это как-то от генетического набора зависеть, либо это от окружающей среды? Нас ну, исходя из моей лекции, вообще, в принципе, может быть и то, и другое. Так как это все-таки многофакторный параметр, могут быть какие-то генетические факторы, которые влияют на развитие боли. Так, например, по-моему, какие-то исследования ведутся, чтобы найти генетические факторы для центральной сенсализации, кто, кто ей подвержен, кто нет касательно белых женщин и чернокожих женщин, которые спокойно рожают, ну во-первых, мы не знаем в статистике, сколько вообще этих женщин спокойно рожает, а сколько у умирает просто в этих родах, например. Во-вторых, может быть, у них разное строение, в общем-то, разные культуральные особенности, потому что ну, принято так рожать в этой культуре, они не испытывают боль. Но это как ну, во время не знаю, команда детская по футболу, кто-то получил травму, но он все равно понимает, что от него зависит вся команда и не чувствует боли, пока играет в этот самый футбол, например, и прочее. Просто какие-то культуральные традиционные особенности. Честно, я не знаю. Может быть и то, и другое, и третье, какие-то еще неучтенные факторы. Здравствуйте. Подскажите, все-таки можно же обманывать мозг, игнорируя боль? И нужно ли это делать или лучше сразу реагировать на боль? Ну, обманывать можно, в принципе, наверное, каким-то образом отвлекаясь, но смотря какая боль. В принципе, боль довольно опасна игнорировать, потому что острая боль, которую проигнорировали в свое время, она имеет тенденцию переходить в хроническую, и потом это сложнее лечится просто. Так что лучше обращать внимание на то, что что-то болит, но вот там, где когнитивно-функциональная терапия, там они не говорят, что у вас ничего не болит, это все в вашей голове нет. Да, у вас есть боль, она правда страшная, это правда суровая, это действительно есть у вас эти ощущения, но, возможно, они не совсем соответствуют тем повреждениям, которые у вас сейчас происходят и прочее, прочее. То есть это нельзя игнорировать боль и говорить, что у меня ничего не болит и прочее, это чревато опасностями, тем более, ну, в принципе, не знаю, например, аппендицит. Проигнорируешь ты как, какие-то легкие болезненные ощущения в животе, а потом через три дня перитонит, и все плохо. А бывают такие люди, которых терпячка, и они превозмогают все и терпят. Нет, я, я говорила не об этом. На боль нужно обращать внимание, но не нужно чрезмерно бояться этой самой боли, потому что она может быть обусловлена разными факторами. Просто образование, то есть… Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Сейчас в интернете ходит такой миф о том, что есть такая единица боли, там DEL, по-моему, или DEL, как это называется. Я точно не помню, по-моему, DEL, как называется, английскими, миф, D-E-L. И вот есть много обсуждений о том, что больнее, там удар в пах или роды, или там ломание пяти костей одновременно. Есть что-то подобное, вот в реальности или это просто миф? Спасибо. Честно говоря, я не знаю. То есть, насколько я помню, в каких-то неврологических учебниках, например, почечная колика оценивается как эталон боли, в общем-то, но опять же, основной клинический метод – это все-таки опрос пациентов с разными сложными опросниками, с ориентацией на описание, с какими-то статистическими данными. Но пациенты могут врать о своем уровне боли, например, чтобы порадовать доктора. Или с детьми такой интересный кейс, когда дети, они воспринимают высокую оценку как то есть высокие числа как высокую оценку что все хорошо и поэтому когда он говорит на свои свои боли от одного досца он называет ну 90 потому что ну, все нормально все ок а доктор думает да, блин у него все жутко болит например поэтому на детях используют скорее сейчас стали использовать палочки когда вот покажи насколько палочек много у тебя боли например вот что то такое это же субъективный параметр достаточно довольно сложно померить можно мерить мозговую активность но как я поняла там все тоже очень сложно пусть в стансомоторной коре, пути в лимбической коре, понять, что что там и как, тоже достаточно тяжело. Поэтому, насколько я знаю, да, есть какие-то графы, где ранжируются боль от разных заболеваний. Это медицинские кейсы, неврологические, но вот это все, что я знаю, что они есть. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Практически он очень связан с тем, что спрашивали раньше, про игнорирование боли. Но все-таки есть боль, которая не сигнализирует какой-то опасности. Ну, то есть, например, боль во время месячных, она может быть регулярной каждый месяц, но там ты идешь к гинекологу, обследуешься, все нормально. То есть это такая просто натуральная реакция организма, ну вот такая вот особенность. И эта боль, которая не сигнализирует о том, что что-то ужасное, и наверняка от нее можно абстрагироваться. Есть ли какие-то методики абстрагирования вот от такой боли, которую просто никуда не деть, нужно переждать один день? Хорошо. Вот если есть какая-то необъяснимая боль, то, наверное, сводится всего к двум причинам. Мы, либо мы не нашли причину этой необъяснимой боли, и где-то есть все-таки то повреждение или прочее, которое просто не обнаружено, либо, есть поврежд... ну, либо сама система сигнализирования боли, она как-то повреждена. И, соответственно… Можно писать безболезнующе, например, то есть один день во время месячных это совершенно нормально. Можно есть достаточно неплохие результаты показывает медитация осознанности в терапии боли. Вот, когнитивно-функциональную вряд ли применяли для этого. То есть вот вы видели вот эту мозаику, потому что можно делать и что ни один из методов не является целиком и полностью рекомендованным. Я, конкретно для вашего случая я просто не знаю. Кто-то сходит к остеопату, например, и остеопат его все поправит, хотя вот завтра Алиса будет рассказывать про стеопатов, но тем не менее какие-то расслабляющие вещи они делают, обезболивающие вещи они делают. Другое дело, что они еще считают, что лечат какие-то очень сложные суровые проблемы во внутренних органах, а это уже несколько завышенные ожидания от стеопатов. Так что пробовать разные методики, желательно начинать с дешевых, безопасных, там в горячей ванне, например, полежать во время месячных, посмотреть лучше чувствовать свое тело, что происходит с телом в течение месяца, например, есть ли какие-то факторы, которые вызывают это боль, может быть, больше сна, например, в это время или еще прочее. Да, я понимаю, это все такие абстрактные издевательские вещи, когда вот вы больше спите, у вас месяц, чтобы у вас было меньше стресса и прочее, но тем не менее, да, тем не менее это работает, но другое дело, что нужно обучать людей, как это работает, поэтому и зависит от того, какие практики вы приемлете. То есть есть какое-то количество телесных практиков в разной степени, адекватности, и безопасности, нужно выбирать, тестировать. Может быть, вообще то психотерапия лечится, в конце концов. Да. Потому что когнитивно-поведенческая терапия, она работает на терапию боли. Гипноза может лечиться в разной Эльвира, спасибо вам за лекцию. Я вот здесь, да. вот с краю. Uh, у меня немного личный вопрос. У меня проблемы с головой, ну, в смысле, с болью в голове. И я вот уже несколько раз обращалась к врачу, ну, в обычную поликлинику, как бы, по полису. И как бы там ничего не говорят, отправляют все время на разные исследования и ничего конкретного никогда не говорят. Ничего не могут найти такого сложного? Как я понимаю, боль, вот, особенно в голове, это какая-то сложная тема. А вот что бы вы посоветовали в этом случае? Подавляющее большинство головных болей – это боли напряжение, в принципе. То есть это более вызванные именно стрессовыми факторами. Не знаю, голова болит до сдачи экзамена, перед сдачей отчеты и прочее. Это неудобные Все. позы, в которые человек вынужден постоянно пребывать, в принципе, плохим чувствованием своего тела, если ничего серьезного не нашли. Потому что, в принципе, да, головные боли также могут о каких-то там серьезных нарушениях сигнализировать, но это уже это меньшее количество случаев, но если вы в него попадете, конечно, будет неприятно. А, но и что я могу посоветовать? Я могу посоветовать какие-то, а, это, собственно, массаж, остеопатия, упражнения расслабляющие, типа фельденкрайз, астоматический томоаксахан, это дыхательные упражнения, в общем, все в область, если не психотерапия, кстати, да, психотерапия тоже на головные боли, и напряжения должна хорошо работать. Это может быть смена образа жизни, например, потому что может быть ваш уж образ жизни просто вас убивает. И, там, например, вам не подходит тот режим сна, в котором вы спите. Это нужно Анализировать и тестировать. К сожалению, нет однозначного ответа, что именно с вами происходит. И тут с кафедры я тоже его дать не могу. Вот я перечислила какое-то количество методик. Вы можете почитать про это и не накручивать себя, не считать, что у меня все плохо, я неизлечима и прочее. Миллионы людей этим страдают, миллионы людей излечиваются. У кого-то это совершенно самостоятельно проходит эта боль через некоторое время, когда меняется образ жизни. То есть вот у меня, например, головные боли прошли, когда я просто поменяла образ жизни, переехала из Петербурга в Москву, стала больше заниматься работой, больше делать то, что я хочу делать, а не какие-то другие вещи. Так что. А, насколько я понимаю, многие психические заболевания сильно влияют на формирование хронической боли, то есть депрессия, хронический стресс делают людей более чувствительными к боли, и поэтому помогают формированию хронической боли. А вот как можно больше подробностей по это, какие заболевания, может быть, некоторые делают людей менее чувствительными к боли? А, ну, менее чувствительной боли есть, собственно, синдром, когда вообще люди боли не чувствуют, но это несколько человек по всему миру. Насчет заболеваний, которые делают меньше естественных уголей, я, честно говоря, не натыкалась на такое. Наверное, есть технически. Может быть, просто на поведение людей какие-то заболевания, которые влияют, но я не психиатр, я просто не могу сказать, я не знаю. Депрессии, тревожные расстройства, да, они влияют, они усиливают боль, с одной стороны. С другой стороны, тут двойная связь, замкнутый круг, когда депрессия усиливает боль, из-за того, что у человека хроническая боль, у него развивается депрессия, вот такой замкнутый круг, так же, как и с недостатком сна, например, потому что хроническая боль влияет на качество сна, человек не досыпает, недостаток сна влияет, усиливает чувствительность, и вот даже непонятно, где курица, где яйцо, какой фактор был первоначальным. Поэтому по поводу, если те, которые уменьшают, боль, я не знаю.